Слава, а это мой брат Всемир. Я на каникулах и решила устроить питье. Сегодня у меня будет чайная церемония. Сейчас мы будем заваривать чай и делать чайный пакетик. Возьмем один пакетик. Теперь я все открою. Это Иван чай. Так, это у тебя в пакетике что? Цветочек. Цветочек, жасмина. Ну-ка, понюхай его. Так, а это что у нас? Что? Тоже цветочек. Да. Мазика. Нет, тайская орхидея. Охи. Бабочки. Цветок из бабочек это, называется. А это розы. Конечно, самые красивые. А вот это. Ароматные. А это цветок персика, представляешь? Персик. На, понюкайте. Пахнет медом. Ну-ка, держи его. М -м -м. Ребята, а сейчас мы будем все тут накладывать. Ты что, не окрумит? А, конечно. Семер, подержи пакетик. Хотя, хм? пусто. Возьмем чуточку. Насыпаем. А сейчас мы добавим сушеную ровночку. Две нужно розы взять. Нет. Больше две розочки не брать. Нет, вот столько достаточно. Вот. на ну, тебя рвот, наконец-то. Вот. На тебя ресурсая клубника. Нужно, да. Убираем Оп. ее ко мне. А осталось ко мне. только вот это и вот это. Мы вот это. это что такое <свят> цветок персика М -м -м. можно э -э. прям капельку капельку вот так. и вот этот цветок орхидеи <свят> это да кстати от него будет чай синий тоже прям положи буквально цветочек два давай ну, ладно. Ты же пакетик делаешь себе. Думаю, три достаточно. Вот а как это Покажи закрыть? красоту. Сейчас мы его М -м -м. закроем. Я хочу тебе украсить. Ну, а как ты будешь украшать? Вот этими, вот этими, М -м -м. Вот этими красивыми. И вот М -м -м. у меня тут есть дырочка. Это как бирка такая? Да, бирка. Человека. Бирка я сейчас укажу. Всемир. <свят> не ешь крумнику. <свят> <свят> Она нам еще пригодится. Да, Я это. Угу. Только это сушеные. <свят> ну тут же много крумник. Опа. Ну-ка, покажи. Сейчас мы будем заваривать чай только не крутым кипятком. Все, все. Папа. Папа, Подождем, пока заварится. Серени чай. Да, немножко даже синего. Он силенный, все Красиво так, да? Угу. От другого не бывает. Ну-ка, опусти его. Поглубже мы посмотрим. О, какой огромный. Пока чай заваривается, приготовлю-ка я вкусненький блинчик. Сначала я добавлю сгущенки. Кстати, вы когда-нибудь ели блинчики со сгущенкой и орешками? Пишите мне в комментариях. Гущенка делается из молока коровы, с сахаром его долго-долго варят. Так, мы сейчас мы все тут замажем. Это нужно орешки достать. Вкуснее, наверное. А что за орешек у тебя? Солененький, наверное. Солененький? но это же кешь ее. Да, все мережные. Кешь, кстати, М -м -м. сладенький. Вкуснее? Все, а какой сторону надо терять? Надошь ну, какой? Какой? Другой. Ага. Это корица. Корица mm. делается из каких Я люблю пряности. Да, тоже люблю пряности. Они вкуснее пряников. Первую можно заворачивать. А я, наверное, уже готов у нас. Ну Опа, блинчик готов. Соль, соль. Будем резать блин. Сем, подожди, корицу посыпешь сейчас. Не вот тут. Магия. А чай, Сиан, подождешь? Ну что, чай готов? Пакетик мы уберем. И приступаем к чаю. Вызвали пакет. Что, продегустируем чай? Что Вкусно. напоминает? цветочки а и мёд. Идем перекус. Вкусно с орешками? Сияна mm. тоже тут а дегустирует. Mm. Вкусно. Приятного чайпития. Пока. Пока.